Пишешь из растафара, нет, этот мир не мир, Чтобы ее забыть месяц забоем был, Время давно прошло, и ты забыла все. ее забыть месяц забой, время давно прошло, и ты забыла все, и черный мир.